Огромнейший привет из Турции Из отеля Виктори Бимайн В котором я сейчас отдыхаю Сегодня 27 сентября Сегодня можно сказать Крайний день моего отдыха Завтра я уже улетаю домой Так что я сейчас иду на пляж В полной мере Насладиться морешком, Какая бы погода там ни была Если завтра у меня получится То я возможно схожу тоже с утра Ну а так особый Акцент на море я сделаю сегодня. Так что сегодня снова блок с морем. Вот, вечерком покажу вам ужин. Мой крайний ужин в этом отеле, да, последний. Ну, как говорят, последний не говорят, значит, крайний ужин в этом отеле. Вот, скажу на вечернюю анимацию, потом буду уже ближе к ночи собирать чемодан. Все основное, а уже все остатки завтра завтрака собираю после морюшки, после душа. Доехала я до пляжа, так как я на обед не ходила, я пойду сейчас посмотрю, если обед еще не закончился. Я пойду себе еще что-нибудь возьму покушать, потому что совсем без обеда, конечно, не очень. Порой сегодня волны, на море ветер. Ну ладно, все равно буду купаться. Так, надо водички попить с собой здесь. Вот За дня в тоже Тарелку Берем тарелку Так, ладно, сейчас я с положу Потом покажу, что взяла Так, у ну, меня так понимаете, или курица, или индейка Рис, фасоль Так, это рыбка Красная так,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 что разберешь у меня в тарелке меня быстро-быстро так покидала взяла салатик картошку фри куриные отбивные или это индейка и пиццу взяла разную с сыром с тунцом и с колбасой в общем короче покушать быстрее купаться на море сегодня прям я смотрю быстро попитали ветер там. ну ладно все равно будем купаться в общем кто обедает всем приятного аппетита. Ого, только что солнышко не было, затучки спряталась. Сейчас пока до пляжа дошла домой. Уже солнышко выглянуло. Смотрите, волны такие. Сейчас будет накрывать голову. Надо воду пощупать. Ну такая же прохладная вода, в общем. Ничего не поменялось. Но лучше что, О, смотрите, опять солнце скрылось. Э, это волны Я вот даже не знаю, стоит мне заходить в море или еще по берегу потоптаться В общем, пока стою. пусть прям спитывается вот, Может солнышко выглянет. Волны вряд ли меньше станет. Просто подошел морским воздухом. Завтра морский морский обязательно морский Потому что это вот, вот сейчас туристки разговаривали, она говорит, ну, в нашем отеле тоже отдыхает. Они, кстати, тоже Самары прилетели в нашем же самолете. Просто я от Санмара, не от фигаса. Вот они как-то они по утрам ходят, и к море по утрам спокойное. Вот типа как вчера у меня было море спокойное. Так что завтра обязательно пойду по досвиданьке с морем перед отъездом. Можно, я говорю, по пояс стоять, там будет головой накрывать. О, опять солнце скрылось. Солнце как скрывается, ветер поднимается, прям прохладно. Кстати, сегодня, оказывается, нет морюшки сегодня потеплее, между прочим. Ой, она такая. Это. О, сегодня потеплее. Я вроде, когда зашла, мне показалось, она холодная. А вроде потом привыкла. Ничего так, Нормально. Сейчас блин, не пойму, то ли рыбки меня цапнул, то ли я на нее чуть не наступила, короче. Что-то, короче, меня. Что-то меня цапнула, Скорее всего, Рыбеха. Что, порезвимся сегодня с вами на волнах? Я даже далеко не захожу, потому что там камни, а волны, подскользнешься, вот так вот, не увидишь. Вчера мужчина ну, очень сильно себе там оцарапал на камнях. Хотя вчера была спокойная вода. Но он сам на них вот, на камень залез. Видно или нырнуть с него хотел, я не знаю. О! Видно, говорю, или, или нырнуть хотел или что уже поскользнулся я подрала ногу вот. там кстати в той стороне я посмотрела там, там неприлично вот так вот они вот временами идут и там из-за этого много рыб там водоросли на камнях сверху много рыб которые кусаются не знаю на камере видно что не Но будет а мне вроде видно пока он более-менее ну, кайфуем сегодня, наслаждаемся с вами, до да, в Завтра все у меня голубом по Европам будет. Я вот думаю, во сколько мне завтра встать? Я, конечно, ужасно, потому что дико не высыпаешь вот. Но я сегодня равно равно встала на завтрак. Я правда хожу уже, знаете, под самый закат, когда уже поздний завтрак идет. Я встаю еще 15, нет, 10 минут 10 еще пока. Капуша собираюсь, я уже да. иду. В общем, часов 10 на завтрак. Как раз уже это время поздний <гас> завтрак и вот. А завтра, наверное, часов 7 стану. Быстро на завтрак схожу. Завтрак, по-моему, если я не ошибаюсь. Я точно расписание не смотрела, по-моему, в полчаса Ну вот, часов 7 пойду на завтрак, быстро позавтракаю. И пойду на море, потом мне надо прийти Если море будет искупаться голову помыть Посушить ее Остатки все вещей закинуть Которые я завтра для моря Там буду брать все остальное Шампунь там и прочее Дособирать чемодан в 12 мне надо будет встретиться Оля Сидеть у меня завтра Там прохладник, кондиционер Или все-таки понаслаждаться наслаждаться, посидеть на самой территории внизу чуть -чуть послушать ну ладно, завтра походу решим конечно жарковато у меня будет в джинсах и в туфлях в закрытых еще есть куча авоськов ну, кухня, сумка ну, чемодан-то я на ресепшене не на ресепшене в багажной комнате там, когда приезжаете по приезду на ресепшене чемодан оставляете. А когда уезжаете, то в багажной комнате. Там, кстати, вот. Мне ребята сказали, Насте с, с Ильей, что в багажной комнате есть весы. На весах можно взвесить чемодан. Ну, мне, в принципе, я безнадолгости весы. Я ничего не покупала. Кроме духов, которые я из пакета дютифри переложу в чемодан. У меня, куда я летела, 8,5 килограмм чемодан был. Туда, говорю, летела. Сюда летела. Вот, а обратно полечу? Ну блин, пусть 9 килограмм будет Фига себе, я попрыгнула, чуть плавки не потеряла <смех> Попрыгнула У спускается на человека До 10 килограмм багажа И до 5 килограмм в класть. Ну, но Бог, естественно, не входит только всякие сумки, зачки этот ход. И горцы взвешивается. О, давайте давайте мы можем с вами еще на морешка полюбуемся. Как оно бустит сегодня. Интересно главное, вчера море было спокойное, но при этом оно было гораздо прохладнее. И не было ветра практически. Сегодня ветер. Но ветер теплее. Теплый. Гораздо теплее, чем в предыдущие дни был. Ну вот. И плюс сегодня волны. А море гораздо теплее. Так, надеюсь, ты не заожь у меня. наснимало море за эти дни столько блогов с морем что мне теперь самой пересматривать целый год сидеть их так вот заскучаешь по морю все скучишься посмотришь переместишься как будто сюда снова в море кто знает сейчас как вообще будет дальше складываться обстановка возможно будет куда-то поехать на нет. Вообще, конечно, по-хорошему, зимой бы в Дубай съездила или в марте месяца. Но без Сереги я туда не поеду. А в связи со сложившейся обстановкой у нас в России, я думаю, вы понимаете, о чем речь. Серега могут не, не дать уехать. Поэтому вот. а кто узнает, как оно будет. И так я бы, конечно, съездила. Ну, в Дубай мы ездим. Мы ездим там чисто погулять по экскурсии. Мы там не купаемся. Ну, по крайней мере, в январе мы тогда не купались, потому что вода в Педсидском заливе была довольно прохладная. Мы по колено зашли, ноги помочились на этом. Дубай посмотрели. Классный. Миракол-Гард. миракол Самый большой в мире парк цветов. М -м, сад цветов. Потом Global Гиодж смотрели, там вообще круто, где все страны в миниатюре представлены, их пища, одежда национальная и прочее, ну, в общем, классно, нам очень понравилось. Потом вот этот Burj Халиф посмотрели, поднимались на 124 125 этаж. Жалко, конечно, что тогда у меня камера не была, я не снимала это, ничего. Ну, мы тогда отдохнули, сюда, все воспоминания у меня в фотографиях сейчас Ты гуляли очень мне дубай марина райончик понравился вообще крутой ты вообще сам дубай мне понравился классный. вообще я на будущее так собиралась думаю если мы допустим в дубай поедем я хотела дня на два например снять отель отдельно какой-нибудь пляжный Чисто в море в заливе. Вот. А потом переехать, допустим, в другой отель Какой-то такой городской вот. И там уже чисто ходить по всем этим экскурсиям По городу гулять И вот, вот в таком стиле Мне, конечно, менеджер по туризму сказал, дороже будет Я сама не бронирую Ну, пока я, видимо, до этого этапа я не дошла в общем, Это, знаете, как надо моральный быть когда стопит момент, нужно сказать, а, все, щелкнула, все, я вот так сделала". вот сделала. А я все время и... с этими турпакетами турпакетами. И знаете еще почему? Я вам объясню. Мне многие зрители пишут, а что вы, говорите? Нет, это сами не бронируете. Ой. Ну как объяснить? Я еще, знаете, так перестраховщица, в общем. Когда, допустим, блогеров других смотришь, да, если они сами бывают ну, у них понятно, они там ездят несколько раз за год отдыхать, и поэтому они, если едут, допустим, сами забронировали, если не что-то пошло не так, не по плану, как вот я частенько смотрю у многих. Кто бронь слетает в последний момент, они приезжают, а бронь слетела в отель, они экстренно ищут другую, другую бронь там или еще что-то. Ну мало, мало ли, вот всякие казусы, может быть, или что-то со страховкой, не дай бог, или... Ну, ну в общем-то, вы поняли суть, о чем я говорю. Вот. То, если ты едешь, допустим, один раз будет отдохнуть, то не хотелось бы этот единственный раз получить какую-то такую неприятную филюру и, простите за мой сленг, просвать весь отпуск. Посрать. поэтому я не проще через турагентство и готовим турпакетом и там уже как-то вот, ну, больше больше укорения что тоже многие говорят где да никаких гарантий нет да все то же самое может быть я скорик не буду вот. но я на данный момент у меня так спокойнее по крайней мере то же самое как вот мы с Серегой когда ездим на э, экскурсии от туроператора хотя может говорили, что вот так если доведется, ну какие-то такие, допустим, экскурсии играть, то мы, возможно, и будем на улице побегать, попробуем, по крайней мере, вот. а если бы, конечно, мы ну, там хотя бы два-три раза в год есть где отдыхать, ну дай бог, так и будет скоро, вот, но там возможно, я уже и попробовала сама перелет бронировать, сама э, отель бронировать, ну и все прочее, трансфер, чтобы нас забрали. по отельке каждый этот рыбку красную сибирьский волос, соленую а вот спрашивал. Это я говорю, что еду, говорю, будем пиво с рыбкой пить он мне как раз к моему приезду рыбу купил красную, посолил вот, так что он как раз к моему прилету поспеет вот, просолится будем так что я в вкушений Еду, <смех> емся наши колбасы наших колбасных изделий шейки мясные поем а, вкусные а то уже честно говоря все эти турецкие колбасы уже вот, вот. конечно я их ем только здесь в амлете или в сэндвиче но все равно уже как-то соскучилась по нашей колбасе по нашим этим сосискам таблетински фабрики качества Нет. еще бекон хочу поесть бредный привредный который вообще убивает все мои желчный, но за раз такой вкусный говорю, господи один раз живем ну не могу я ну не могу я вот себе бегу отказать не могу как его съешь так говоря все как знаешь знаете у наркоманов прикроть получается у меня был после бекона. Столько радости. Такой гормон радости у меня сразу вырабатывается гигантски. Я помню, на Кипре и кайфовали от этого бекона. Все 10 дней там были, прикиньте. Все 10 дней, каждый день, каждый день, каждый день. Он там настолько был вкусный, правда тоже не во всех отелях. Вкусный был у нас в Пафосе В Пафос в отеле. И вкусный у нас был в этом, в Анефисе. а в вообще гэ полное. там даже это не бекон было, это знаете, какая-то специфическая такая колбаска, сантиметров 15, вот так вот вдоль нарезанная, под бекон сделанная, но вкус ужасный просто. Она от меня откинула, подпрыгнула сама, отлетела в сторону. Я сейчас голову накрыла. Ух, как не попала опять. Хлебанула немного. По голову подпрыгнула, не помогу. Но волнуй <coughs> Прыгать с вами. У! У меня уже даже, знаете, мой не выдерживает, который там так хорошо держит, вроде в воде от этих прыжков. Уже немножко начинает так отлетать